Давайте посмотрим результаты, которые принесла система Smart Money мне. Мы работаем на холлинге GMMG, посмотрим историю вывода средств. Давайте я обновлю страницы, чтобы не было сомнений. Да? Смотрим сегодня, 10 октября 2018 года. Обновляем даже еще раз для конкретности. Итак, смотрим. 7 числа 134 доллара, заявка успешно выполнена. 8 числа понедельник утром 151-141 доллар, заявка выполнена. 8 числа понедельник вечером 1553 140 долларов заявка выполнена и 9 10 заявка выполнена то есть 540 долларов за 3 дня сейчас на балансе у меня 0 так как я все абсолютно вывел себе на perfect money друзья возможно для кого-то 540 долларов это и не результат но для меня как новичка это очень даже крутой результат Главная система, ценность вернее, системы Smart Money даже не в том, сколько здесь заработал я, а в том, что она работает, а что нам еще нужно для получения заработка в интернете. Нажимаем на срез. Смотрим, что 5 числа буквально в 17.37 я вывел с компании 102 доллара 4 девятого вечера я вывел 110 долларов на Perfect Money. Давайте перейдем в Perfect Money, покажу история зачислений. То есть вот получен платеж 102 доллара, 90 долларов я вывел на свою карту, также 93 я вывел на свою карту. Давайте перейдем в Сбербанк, покажу как зачислялись деньги на карту. Вот история платежей Сбербанк. Показать, что система работает. И все у нас хорошо. Выбираем платежную систему. Пишем пин-код. И подаем заявку. Заявка успешно отправлена в обработку. Вот как вот так. В течение полутора часов деньги будут у меня на перфекте. С перфекта я их либо на рекламу запущу, либо на карту и обналичу. И буду использовать уже по своему усмотрению. Лишний раз доказываю, что система Smart Money за обучение, по которой мы оплачиваем после получения результата, работает. Первый результат работы по курсу обучения Smart Money. И я получил первого партнера в команду спустя неделю работы. Мой отсчет уже пошел. Первый мой партнер в команду... GMMG на матричные площадки и база знаний моя накапливается благодаря этому замечательному курсу Smart Money. Что же будет дальше? А дальше я вам покажу друзья, что будет дальше. Смотрите, первый человек матрицы. Первая матрица на 10 долларов, вторая на 20 долларов, третья на 40 долларов и четвертая на 80 долларов. Один и тот же человек зарегистрировался первым у меня в эти матричные площадки и он принес все эти суммы мне обратно друзья вы будете зарабатывать с помощью курса smart money и замечательного холдинга gmmg ну а также вы можете применять все эти знания у себя в компаниях или в проектах которые вы развиваете эти я прошел вот здесь вот новым коммунити тридцать пятый урок ведь я еще не проходил как бы не дошел еще постепенно изучая но уже на сегодняшний день есть финансовые результаты и меня это очень радует будем дальше учиться дальше проходить что у нас получилось значит за это время то что прошел, прошел я обучение я заработал всего значит 190 долларов и э, из них уже вывел вот 80 долларов 19 октября история перевода средств 18 то есть 19 октября 80 долларов и сегодня буквально буквально значит вот несколько часов назад несколько час 23 23 октября 70 долларов значит здесь хочу немного пояснить возможно у кого-то тоже возникнут такие вопросы Значит, у меня два аккаунта GMMG. Первый аккаунт я раньше заводил, но в связи с тем, что учеба как-то не получилось, я его забросил, а сейчас в новой группе прохожу учебу и, соответственно, зарабатываю уже деньги. Вот 150 вывел и 20 еще остаток на балансе. Проект незамедлительно выплачивает ваши средства. Допустим, давайте зайдем в кабинет да, и посмотрим здесь, что у нас имеется. Вот такая статистика. Проходя обучение Smart Money на проекте GMMG, я заработал 710 долларов. То есть вы учитесь, проходя обучение Smart Money, строить команду. Партнеры базируются, строятся, активируют площадки, вот как раз в холдинге GMG. Таким образом вы зарабатываете на партнерке. Лично приглашенных у меня за два месяца 59 человек, то есть это фактически по 30 партнеров в месяц. Дальше я дальше это все только наращивается, темпы, да. И соответственно следующее видео я запишу тоже. Там буквально через месяц посмотрим, что будет дальше, как будет продвижение. Пока я очень доволен всего партнеров в моей команде 184 человека то есть мои личники уже тоже строят свои команды проходя обучение здесь значит я также и в инвест площадку вложил уже средства три пакета по 50 долларов и они мне уже до, до, приносят доход можно посмотреть вот давайте откроем по инвестиции в кабинете историю перечисления видно что Каждую пятницу у меня идут начисления, там в районе 12 с копейками, там до 12.30 приходят начисления 4,2% в неделю, каждую неделю наложенную сумму. Вот здесь у меня, значит, в доброкоинах есть пакеты, два пакета в долларах. И вот, пожалуйста, идут начисления каждую пятницу, как часики, значит, капают деньги. Также имеются партнерские начисления, то есть, с первой, вернее, со второй линии у нас процентов отклада капает на еще на мой счет есть заработок и есть своя команда вот моя непосредственно команда представляете это за небольшой период времени благодаря системы я научился приглашать не приглашая и появилась структура и соответственно свой заработок. Вот вы увидите прекрасно, что я зарабатываю. У меня открылись соответствующие площадки. Появились партнеры. И появился заработок, что замечательно. И у моих партнеров то же самое. Они развиваются благодаря прохождению этого курса, строят свою структуру, также начинают зарабатывать. То есть, все это говорит о том, что система работает. Это весьма хороший результат. 115 человек, 11 партнеров в проект и 170 долларов в год. Мне, пожалуйста я не стал выводить эти деньги хотел вывести но передумал я решил устроиться на более хороший результат и я открыл площадку я открыл вот эту площадку за 160 рублей. вот я устроился на очень хороший результат я уже вложил в проект около 20 тысяч рублей и это за 8 рабочих дней и сейчас я хочу вот минимум мой в этом месяце я сделаю 800 долларов это минимум сто процентов где-то примерно тысяча ну, долларов пусть будет ну и максимум я думаю 1300 То есть я в этом месте планирую вот так вот сработать вот так вот закрыться так как уже небольшой опыт даже да пусть будет небольшой опыт уже имеется у меня и все это благодаря обучению смарт сейчас я вам показываю свой телефон он прикреплен к боту JMMG и сейчас вы увидите сколько партнеров зарегистрировалась ко мне в команду за 3 октября то есть я настроил систему smart money то есть свое же обучение которое создавался со своей командой и за один день смотрите сколько людей ко мне пришло настроив один инструмент вот так ко мне добавлялись люди то есть этот инструмент будет в третьем пакете моего обучения и вот так постоянно шли регистрации. В общей сумме это 44 партнера зашли в мою команду. Все партнеры целевые, то есть они не выполняли там домашнее задание, чтобы пройти просто регистрацию. А именно попали на мою воронку и уже так зарегистрировались. Я настроил главный трафик и вот так люди ко мне добавлялись. То есть вот этот инструмент работал. Далее, 4 октября ночью также шли регистрации, пока у меня был компьютер выключен. Система она все равно работает в любом случае, неважно включен у вас компьютер или нет. Здесь мы видим, вы совершили реинвест, то есть кто-то платил у меня матрицу и у меня закрылся мой стол и оплата ушла вышестоящему спонсору. Далее заработал 10 долларов. Опять вы совершили реинвест. То же самое, да, у меня еще кто-то оплатил. Далее оплатили 40 долларов. Далее опять реинвест. Опять кто-то оплатил. 20 долларов, 40 долларов, 80, 10. Вы совершили реинвест опять. То есть у меня уже закрылся стол, да, три раза. За один день пришли люди на одну площадку. Далее опять 10 долларов. Видите, внизу опять 10 долларов. И вот так это за четвертое число. Что хочу сказать, здесь за четвертое число только оплатили не те, которые с третьего пришли, а намного раньше. То есть у меня настроена уже воронка продаж. Каждый день люди проходят обучение и уже там делают оплаты. То есть за третье число, возможно, здесь только два человека, я по них по 10 долларов заработал. А вот через день через два уже будет намного интереснее только за один день я вам сразу скажу это где-то около 400 долларов но в любом случае будет заработано так как я настроил воронку очень круто и за третье число ко мне столько людей пришло ну это порядка 400 долларов будет сто процентов то есть здесь вот где-то два человека наверно активировали 10 долларов которые пришли 4 Завтра уже начнутся более интересные выплаты. И вот так постоянно. И это не только у меня, да, а у партнеров, которые будут получать данное обучение. Применять все то же самое. Настраивать, запускать трафик и получать достаточно солидный доход. Спасибо всем за внимание и пока.